Всем привет! С вами Харли. Сегодня я вам расскажу, как сверстать первую веб-страницу. Ее можно сверстать в чем угодно. В WordPad, BlackNote. Но я предпочитаю программку Sublime Text. Почему вы спросите именно эту программу? Потому что она удобная. Тем, что в ней можно писать сразу на, на нескольких языках. Все эти языки увидите вот у себя справа. Также она подчеркивает теги, если вы допустили ошибку, и также она закрывает теги. И тут очень много горячих клавиш, и в общем она очень удобна. Скачайте, попробуйте, узнаете сами. Итак, давайте перейдем непосредственно к верстанию страницы. Что у нас здесь есть? Background, но им мы займемся в последнюю очередь. Значит, у нас здесь есть картинка, надпись «Мой сайт» и ссылочка ВКонтакте. Итак заходим в программу, нажимаем файл, не файл, создавая новый документ. Справа внизу выбираем HTML язык, на котором писать, и пишем главный контейнер HTML. И обязательно его закрываем через слэш. Итак, в нем хранятся его дети, то есть последующие контейнеры – это дети пред... предыдущих контейнеров. В нем хранятся head и контейнер body head это контейнер, который, в который вписываются теги, которые помогают браузеру работать с вашим сайтом у нас будут это тег title это название сайта, которое отображается во вкладках браузера просто сайт И метачерсет. Метачерсет это метатек. Метатек, где прописывается кодировка. Кодировка, которая помогает браузеру распознать на каком языке вы пишете, то есть на программном или на кириллице и латинице. Вот. есть куча кодировок. Мы используем кодировку UTF-8, чтобы писать на английском и русском языке. Вот. На этом с хедом мы закончили. Сюда также можно прописывать тег-стайл, в котором можно работать с CSS непосредственно в HTML. Но это мы тоже сделаем в конце. Итак, тег-бади. Посмотрим, что у нас в нем. Так, Здесь есть картинка, обернутая в ссылку. Заголовок Мой сайт. И ссылочка ВКонтакте. Посмотрим, как это выглядит в браузере. Вот значит мой сайт. Картинка, на которую можно кликнуть, перейдет на новую страницу. И ссылочка и начнем мы с картинки. В баде прописываем image source. Каждый последующий тег мы сдвигаем на одну позицию вправо потому что это ребенок предыдущего тега. Так, сюда мы прописываем, в source мы прописываем название картинки. То есть у меня это AVA JPEG. Вот, нажимаем Ctrl-S. Ctrl-S это быстрое сохранение. Переходим на наш сайт. Обновляем его, и вот у нас наша картиночка. Мы прописали Ava.jpg. Так, у нас картиночка же со ссылкой. Если на нее нажать, то мы переходим на другой сайт. Чтобы это сделать, в коде нам нужно обернуть нашу картинку в ссылку. Как это сделано здесь. Так что пишем перед Image, а и нажимаем Enter. Слэш а мы нажимаем Ctrl X и переносим его в конец имейджа. Вот Вставляем какую-либо ссылку. неважно какую. Главное, чтобы присутствовала http, двоеточие, два слэша и название сайта. Иначе просто не сочетается ссылка. В моем случае это vk. Так. И, и, и, и все. Нажимаем Ctrl-S. Переходим на сайт. Обновляем. Теперь можно нажать. посмотрим что есть еще так так так так так значит дальше нужно написать текст идет текст мой сайт прописываем тег h1 h1 это размер текста есть h1 h2 h3 и чем цифра выше тем текст меньше у нас h1 мой сайт нажимаем Ctrl S обновляем здесь написано мой сайт но не совсем верно, как видите здесь мой сайт написан справа от картинки а у меня снизу чтобы это исправить мы добавляем к картинке атрибут align Align – это атрибут выравнивания. Пишем. Align равно и выравнивание. Left, Center или Right. В нашем случае это Left. left. Нажимаем Ctrl-S. Открываем наш сайт. Видим, что сайт теперь выравнивается справа от картинки дальше, дальше нужно сделать ссылочку, так, вот наша ссылочка, написано а, ашрев, снова ссылка вконтакте, target blank, target blank это атрибут, который будет открывать ссылку в новой вкладке, давайте все это напишем, нажимаем enter, записываем а, нажимаем enter Копируем нашу ссылку ВКонтакте. Ctrl-C, Ctrl-V. Нажимаем пробел. Так, э, пишем Target. Равно. Нижнее подчеркивание. Бланк. И пишем какой-нибудь текст. Нажимаем Ctrl-S. Обновляем. Вот наша ссылочка ВКонтакте. Но у нас она белая. Здесь. А здесь она, как использованная ссылка, грит фиолетовым. Давайте поменяем цвета ссылки. Чтобы это сделать, в баде мы должны прописать три атрибута: V-Link, Link. Link и А-Link. Link, link это просто ссылка. Пока вы не нажали на нее и, и вообще ничего. Просто ссылка. v link это использованная ссылка, когда вы уже на нее нажали. И А-Link это при нажатии какого цвета ссылка. То есть вы можете ввести как словами цвет, так и цифрами. То есть хексом. Я ввел словами. Нажимаем... Ctrl S, обновляем. Ссылка белая на белом фоне, поэтому не читается пока что. Но сейчас мы будем добавлять background. Итак, чтобы добавить background, нужно воспользоваться CSS. CSS это каскадные таблицы стиля. Это не язык, это таблицы. Итак, как мы видим, я подключил здесь style style позволяет напрямую в HTML подключать CSS, то есть не подключая его дополнительным файлом. Итак, заходим в head, пишем style и нажимаем здесь пробел. Дальше нам нужно сделать background пишем к чему к какому родителю мы подключаем background в нашем случае это body тело сайта пишем так нажимаем tab пишем body ставим кавычки кавычки скобочки и пишем сюда background url и в скобочках мы пишем либо ссылку на картинку, либо скачанную картинку, ее название. То есть у меня она называется 12 GPG. И нажимаем Ctrl-S. И вот на нашем фоне засияла голубая картинка. дальше, что еще у меня подключено в style. Здесь есть h1 и измененный размер. font-size меняет размер шрифта. Итак, подключаем сюда h1, ставим скобочки и подключаем сразу a, чтобы поменять у них тоже размер шрифта. Так, пишем Фонд Size 51 пункт. Так, и здесь мы тоже прописываем фонд Size 51 пункт. Нажимаем Ctrl S. Так, и смотрим. Обновляем. И теперь у нас мой сайт ВКонтакте стали просто огромными. Надо чуть-чуть уменьшить. Здесь поставим, как там, 21 пункт. Вот и все. Вот и получился наш первый сайт. Одностраничник, можно сказать. Сайт-визитка маленькая. Спасибо за внимание. Всем пока. А теперь маленький лайфхак как прописать начальный каркас сайта очень быстро не прописывая каждый контейнер по отдельности Итак, стираем это все файл создан здесь нажимаем html прописываем html и нажимаем tab и программа автоматически нам прописывает начальный каркас сайта как вы видите в начале еще прописано Uh, восклицательный знак, type, HTML. Это нужно для того, чтобы как компьютер, так и браузер распознавал документ не как просто текстовый, а как ссылку. Эй! Хочешь много новых видео? Подписывайся на мой канал на Ютубе. А также заходи в мою группу ВКонтакте. Здесь ты можешь заказать дизайн логотипа, визитки, фирменного стиля и многого другого. Ссылка будет в описании.